Здравствуйте! Меня зовут Елена и вы на моем канале о вязании. Сегодня я вам хочу рассказать вот о такой пряже китайской мелкотон. В этом моточке 50 грамм. Состав пряжи 80 хлопка и 20 молочное волокно. Производитель не пишет метраж этой пряжи, но вот по ощущениям это примерно 200-230 ну, метров в 100 граммах. Пряжа очень мягкая, нежная, палитра цветов, ну, наверное, больше 50, с нее очень хорошо вязать шапочки детские, береты хорошо, детские костюмы, пледы, пинетки, все детские вещи очень хорошо вяжутся с этой пряжей, очень мягкая, нежная, очень долго носится, не выцветает не садится, не растягивается рисунки все держат очень хорошо вот из этой пряжи у меня сейчас есть связанный берет детский вот такой беретик вот на такой вот беретик у меня ушло всего 50 грамм вот то есть один вот такой моточек у меня ушел вот на этот беретик посмотрите какая ровненькая получается из этой пряжи резинка очень хорошо получается и косы и вот лицевая гладь, вот она тоже получается ровная, аккуратная. Вяжется пряжа очень легко, стирать можно ее в машинке-автомате с специальным порошком для деликатной стирки. Ничего с ней не делается. Вы можете ее даже погладить утюгом, но не очень горячим, чтобы не испортить само, само изделие. Вот посмотрите, какая пряжа но ну, мне очень нравится я вообще поклонница китайской пряжи я очень вижу многое из китайской пряжи и вам тоже советую попробовать если вы еще не пробовали советую вам взять такую пряжу попробовать вот такая пряжа есть разных разных оттенков от темных взрослых оттенков и ярких ярких красочных, сочных, детских оттенков, то есть ее очень много. Попробуйте эту пряжу, вы не пожалеете.